В прямом эфире «Теледокторы» и сегодня в студии с вами врач-отоларинголог Владимир Зайцев и психолог Елена Толстая. Мы продолжаем рассказывать вам, вам о современных методах лечения и диагностики заболеваний глаз. У нас в гостях хирург, офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Здравствуйте. здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. Вы знаете, ни для кого не секрет, что после 40 лет у нас, в принципе, да, начинается, начинаются процессы старения в организме, и кожа уже не такая упругая, но и, в общем, ощущаем себя несколько по-другому. Но и зрение тоже все уверенно начинает снижаться. То есть вот мне кажется, что в 50 лет ты уже стопроцентно будешь считать в очках. Так ли это на самом деле, либо какое-то мое персональное заблуждение? Ну, в целом, вы, конечно, правы, потому что э, человек, который достиг 50-летнего mm -hmm. возраста, считается э, человеком пресбиопического возраста. Mm -hmm. Пресбиопия — это такой термин медицинский. Он говорит о том, что человек условно пожилой. То есть mm -hmm. пресбус — это пожилой человек по-гречески, да, окус — это глаз. И вот э, можно сказать, что, конечно, многое зависит от генетики, от mm -hmm. образа жизни и особенностей оптической системы. Но в целом, действительно, к 50 годам... Любой человек, даже тот, который идеально видит вдаль, начинает угу. испытывать затруднения при взгляде вблизи. И это связано с изменением структур внутри глаза, с угу. большей плотностью хрусталика. Он становится менее эластичным. При рождении он мягкий, практически жидкий. А к 50 годам у него появляется ядро. Угу. Ядро приобретает определенную окраску. Э, связки мышцы также становятся менее эластичными и хрусталик не может иметь возможность менять свою форму uh -huh. то есть вот изменением формы мы получаем разные uh -huh. фокусные расстояния молодой человек может вдаль видеть отлично даже тот который видит в очках он одной парой очков пользуется и для далее, и для близи и не испытывает затруднений и любой наш зритель и даже молодой mm -hmm. по своим бабушкам и дедушкам может сказать, что тот, кто достиг возраста 50 лет, все-таки либо отодвигает mm -hmm. текст, mm -hmm. да, это э, термин, mm -hmm. говорят, э, болезнь коротких рук. Гл глаза хорошие, руки короткие, то есть дальше, дальше, дальше, и потом уже настолько далеко, что объекты невозможно рассмотреть. Вот это пресбиопия, то есть можно сказать, что это глобальная проблема, потому что mm -hmm. любой человек, достигший 50 лет, так или иначе, сталкивается с проблемой пресс-биопии. Поэтому если мы научимся решать ее угу. легко и быстро, без хирургии, да. пока мы этого не умеем, будет здорово. Но ну, mm. вот профилактика существует, yeah. а, вообще прес биопия и в каком возрасте начинать эту профилактику? Да, это хороший вопрос, потому что этот вопрос задают мне все наши пациенты, да. пришедшие ко мне то на канал. не то, что операцию делать не хочется. Очки а, даже не хочется одевать. А, конечно, конечно. Особенно сейчас, когда индустрия красоты настолько развита, М да. что человек, достигший 50 лет, вот у него есть все, у него есть это деньги, возможности, возможности. Все есть. И да, вот да. тут эти очки, которые в целом очки для чтения всегда старят. И угу. каждый человек, надевая очки, они плюсовые, это заметно, и поэтому люди, конечно, хотят избавиться. Да. Но надо сказать, что есть несколько способов. Конечно, очки традиционный способ, есть контактные линзы специальные, но профилактики как да, таковой... Но вот чтобы чтобы все-таки отсрочить Да, момент, профилактики существует? как таковой вот, 100% не существует, но мы можем дать возможность задержать развитие вот, этого... Гимнастика, может гимнастика, быть, существует. Конечно, ну, да. расскажите, пожалуйста, что за гимнастика. Ну, давай. Давайте я вам покажу несколько упражнений, а вы повторите. Mm -hmm. uh, да, uh, ну, например, упражнение с меткой на стекле, когда мы смотрим вблизи и вдаль и меняем фокусное mm -hmm. расстояние. Это mm -hmm. первое упражнение. Да. А следующее, вот которое у нас демонстрирует плазма, это движение глазом. Uh, например, рисуем восьмерочку. Давайте попробуем. Давайте, да, такую mm -hmm. виртуальную восьмерочку. Потом круговые движения. Или же вот змейку. Но нередко рисуют прямо цифры. Вот вы от единички до девяти. Вдали это нужно делать, или вблизи, вот как? Это нужно делать на расстоянии двух-трех метров. То есть это все-таки, да, потому что это должна быть амплитуда большая. Если мы будем смотреть вблизи, ничего не получится. Это у нас работают экстраокулярные наружные мышцы. Ну, мы говорим вот такие движения. То есть нужно движение глаз, чтобы были. Не просто И попробуй вот я смотрю, себя, ну, движение, ну, давайте вот посмотрим налево, потом да? направо, я просто, вверх. Вниз. Я просто дело в том, а, вот ты сейчас Зажив попробую, ты у тебя раз. другой вопрос возникнет. Да. Я сейчас попробовала рисовать восьмерку. Восьмер. Восьмер. Я достаточно быстро устала. Это точно. У меня сразу возникает вопрос, как часто надо делать такие упражнения каждый день. И если каждый день, то сколько раз в день и в течение какого периода. Потому что у меня сейчас даже возникло, возникло ощущение, что а, вот если я продолжу, Сучило у меня себя. разболится голова. Да, вообще головокружение легкое такое Ну, Во-первых, такие вот, наверное, не очень нужно. Если вы чувствуете дискомфорт, то надо прекратить тогда, когда вам неприятно. Это делать раз в день достаточно и занимает угу. это на, на самом деле не очень много времени достаточно нескольких минут другое дело как себя организовать но и да. в целом конечно не нужно рассчитывать на то что это прямо э, прекрасный способ угу. остановить э, пресс биопию навсегда а вот, камеры сейчас помню. различные новомодные очки специальные с маленькими с дырочками, дырочками отсрочат операцию а, и очки с дырочками к точно не помогут это э, средство коррекции которые бесполезно в целом угу. Они, угу. Э, это, эти очки и не тренируют и не да. помогают поэтому э, это больше маркетинговый Понятно. ход капли. если говорить о каплях угу. то капли от катаракты, они в целом должны каким-то образом замедлить развитие склероза хрусталика и таким да. образом отсрочить пресбиопию. Но я как хирург скажу, что я не встречала людей, которым удалось вот, э, приостановить это развитие. Но, тем не менее, эти капли не вредны, поэтому капать их можно, тем более они увлажняют <связываем> глазную поверхность. Ну, да. Но есть сейчас капли, которые несколько сужают зрачок. Они вот недавно появились uh -huh. на международном рынке, и они чуть-чуть углубляют uh -huh. фокусное расстояние. И они действительно uh -huh. дают возможность человеку на несколько лет отсрочить uh -huh. ношение э, очков. Фактора упущенного времени не будет, что вот я подсел на капли кто-то на сосудосуживающий, а кто-то на глазные, а надо бы в это время уже сделать операцию? А, на самом деле нет. Есть... Конечно, прес биопия это естественное состояние, да. это не заболевание. Да. Просто э, человек не хочет пользоваться очками, тогда он приходит к хирургу, и хирург методами уже э, традиционными, доказанными, безопасными, причем самыми совершенными, может менять фокусное расстояние глаза, то есть добавлять то, чего не хватает этому глазу. А с медицинской точки зрения это здоровый а, глаз. А если человек с возрастом и вблизи начинает видеть не а, очень, да, да. и вдаль тоже видит не Это очень. когда это миоп, да, близорукость в молодости, в детстве, и гиперметроп — это уже в пожилом возрасте. А, ну, я коротко скажу, да. что человек, который достиг возраста при СБП, и тот, который вдаль видит хорошо, и тот, кто вблизи uh -huh. пользуется очками, Дальнозорки они вблизи пользуются и, и вдали очками. Короче, каждый человек использует uh -huh до коррекцию для близи поэтому у близоруких и дальнозорких появляется несколько парочку да, да. или же mm -hmm. очки со сложной оптикой то есть фактически человек хорошо видящий у него очки для близи а вот у того у кого есть еще дополнительная коррекция он использует несколько парочков. В общем, плюс на минус mm -hmm. не переходит. Это самый традиционный миф, о котором да. человек думает, что да -да. дальнозоркость mm -hmm. так, а возрастная так, да. описывается знаком плюс. И поэтому, естественно, если у меня близорукость, минус mm -hmm. на плюс, ну, математику мы все хорошо знаем, да -да. что минус на плюс должен выйти в ноль. Но этого не происходит на самом деле. Поэтому пресс-биопия требует лечения только в том случае, если она сопровождается еще некоторыми изменениями mm -hmm. внутри глаза, критическими для появления других заболеваний. А вот когда необходимо хирургическое вмешательство? А, даже точно надо ну, Во-первых, тогда, когда человек не может использовать очки, а такие mm -hmm. люди есть, он может не, не, не mm -hmm. иметь возможности в силу профессиональных, например, своих особенностей, может анатомических особенностей лица, такое тоже есть. Плюс некомфортно mm -hmm. в очках, это, э, те очки, которыми пользуется yeah. человек, они могут быть либо слишком тяжелыми, неудобными, не давать полную коррекцию. Голова иногда начинает yeah. болеть после это первое. Mm -hmm. Второе, это тогда, когда просто есть у человека желание не пользоваться очками. Mm -hmm. Это тоже естественное желание. И mm -hmm. у нас есть замечательных три направления. Об одном мы расскажем э, самому интересному и современному, но это может быть и предыдущие методики. Это может быть и лазерная коррекция, mm -hmm. в том числе смайл. Это может быть замена хрусталика. Мы рассказывали в предыдущих передачах об этих типах операций, И может быть имплантация фокичной линзы. А mm -hmm. это mm -hmm. что такое? Это вот, э, методика, которая на, в руках mm -hmm. хирурга появилась относительно недавно. Не потому, что мы не не могли это сделать mm -hmm. ранее но технологически э, сложно было создать вот такую ультратонкую тонкую линзу mm -hmm. которая как контактная лизочка ставится внутрь глаза как проходит эта операция у нас есть mm -hmm. видео сюжет и мы да. покажем вам вот как это происходит нам сейчас вот если включат э, запись то мы увидим угу. практически вживую и в онлайне как э, выполняется угу. операция выполняется она под микроскопом сколько, в операционном зале она занимает? она занимает несколько минут вот практически вот этот э, сюжет он да. эм, а, как в реальное, реальное время. время Чуть да. ускорен незначительно То есть внутри глаза имплантируется вот тонкая-тонкая такая линзочка Она прячется под mm -hmm. рожженную оболочку Простите, это и... прям вы оперируете, да? Это прям я оперирую, mm -hmm. да <laughs> Выглядит очень красиво, очень потрясающе красиво. Мы вымываем раствор, на котором мы оперировали. Пациент ничего не чувствует mm -hmm. И э, дальше зрачок сужается Линза внутри глаза, она не видна но она компенсирует и плюс, и минус, и астигматизм, и пресбиопию. То есть она называется пресбиопическая индивидуальная линза. И ею человек пользуется всю жизнь. То есть вот придя и имплантировав такую линзу, он читает без очков. Вдаль смотрит без очков, эм, исправляет все как она недостатки подбирается? своего. Типа. Вот, расскажите, пожалуйста. Подбирается она индивидуально mm. на до, проходит обследование? До операции. Подбирается до операции, причем она заказывается специальный mm. производитель, изготавливает практически ваяет эту линзу под каждого пациента. А, вот так вот. это не да, так, что, что, что раз, два, три, три линзы. Она, она изготавливается mm -hmm. сложнее, чем те линзы, которые mm -hmm. делаются для хирургии катаракты, потому что для хирургии катаракты в целом линза расправляется, и yeah. она принимает нужную форму а в этой операции мы ничего не удаляем и в этом огромный mm -hmm. плюс то есть когда я пациенту рассказываю я объясняю вот представьте вы карман нашили но его же всегда можно даже снять и при этом весь э, силуэт не изменился да. то есть всегда когда мы добавляем с хирургической mm -hmm. точки зрения и ничего не удаляем и ваш хрусталик остается на месте и все все структуры остаются mm -hmm. собственными да и только вы приобретаете свойства, это очень хороший способ хирургии. То есть Татьяна это видна. добавочная, быстрая такая коррекция. Это однократно делается на всю жизнь? Или... Это делается однократно mm -hmm. на всю жизнь, так. но когда человек стареет. Допустим, предположим, эту линзу мы имплантировали в возрасте 50 лет. Так. А годам к ну, 80, 80, 80. все-таки у каждого человека mm -hmm. так или иначе появляется катаракта, и эта линза mm -hmm. просто в полном объеме не дает коррекцию, потому что катаракта, мы знаем, это как фильтр внутри глаза, mm -hmm. и mm -hmm. линза будет продолжать фокусировать, но а. картинка уже не будет такой четкой, mm -hmm. и тогда рук следующий или тот же может быть, Лучше э, же. Да, как Лучше получится. Вы, с удовольствием, да, у меня есть такие пациенты, которые через десятилетия, вот 30 лет я оперирую, и есть те, которых я оперировала 30 лет назад, и они приходят. Надо просто будет извлечь через этот же маленький вход вот эту линзу, она эластично и заменить на другую. Но тем не менее, да, закончим на профилактической ноте, потому что у нас маркетологи сейчас нам активно продают различные, различные бады, советуют принимать чернику для того, чтобы отсрочить презервийопию, в том числе. А ваше отношение к этой истории? А, вы знаете, нет, конечно, черника не поможет, но если Сколько говорить, нужно съесть, чтобы а, что-то а, не поможет, не потому что поможет, это да, несколько да? килограмм, у -у -у. но в любом случае вы не сможете это делать ежедневно, конечно. и это миф. Да. А вот если говорить о профилактике, это здоровый образ жизни. Mm -hmm. и как раз начало mm -hmm. передачи было о правильном питании. Yeah. Это профилактика общих заболеваний. Потому mm -hmm. что все проблемы из хрусталика в том числе, а пресс-биопия — это проблемы хрусталика, они зависят mm -hmm. от обменных процессов в организме в целом. Профилактика диабета, гипертонии, yeah. атеросклероза, здоровый образ жизни. И те люди, которые бегают, которые вот поджарые, моложавые, да, можно да, сказать, да. у них вот эти изменения да, в хрусталике. Сталики гораздо менее выражены. Это просто мое наблюдение. Поэтому здоровый образ жизни, правильное питание, упражнения, которые мы показали. Да. И вы гораздо на более длительное время сохраните здоровье вашей ваших позитивный настрой. Безусловно. Огромное вам спасибо. Большое спасибо, что показали нам операцию. Хотя бы уже видно, что это ну, как бы не страшно и, и технически выполнимо. Я уверен, что в ваших руках это происходит абсолютно профессионально и здорово. И спасибо. самое главное, что сейчас эти вопросы решаемы. Спасибо вам большое.